Всем привет, меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера», и сегодня мы разберем основные моменты продвижения по похожим видео. Когда вы смотрите ролики на YouTube, в правой части экрана видите похожие видео, которые вам предлагают посмотреть YouTube. Для менеджера канала они являются хорошей подсказкой. С одной стороны, они могут послужить идеями для новых видео на канал заказчика. Ведь если YouTube предлагает подобное видео, то кто-то его посмотрит. Так пусть лучше это будет видео собственного канала, а не от конкурента. С другой стороны, похожие видео могут стать сигналом о том, что работа идет не совсем правильно. Ведь если в похожих видео встречаются те, которые никак не пересекаются, с тематикой вашего ролика, он оптимизирован неправильно. Стоит проверить ключи или теги, в любом случае не лишним будет выяснить, почему подборка именно такая. И еще один совет – изучая похожие видео, включайте режим инкогнито, ведь поисковые алгоритмы анализируют ваши собственные запросы, чтобы выдавать, по его мнению, наиболее релевантные и интересные вам ролики. Еще больше интересного и полезного смотрите в нашей бесплатной школе видеоблогера, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео,